Вот-вот очнется и подмигнем. Помнишь, кофейню всохал, конечно, помню, да долгу что О, рыба мне очень плохо, мне даже хуже, чем только что был След мой волною смоет пробел ребенок. Пропал. В гости сейчас не стоит, Явлюсь к разъезду, скажу, про спал. Или останусь дома, С ковра не двинусь, не та луна, А осень, минор и стол. we did Прошу вслух и незамедлительно, я бы вот даже стал своевременно реагировать. А, ну что, вновь, во второй раз уже не получилось у меня сделать надлежащую паузу между двумя приездами. Это я сегодня летел сюда и размышлял, сопоставлял какие-то даты, вспоминал, в общем, предавался каким-то мечтам о прошлом, если можно так выразиться, сравнивал что-то, какая-то загадка с Северной Калифорнией. Никак у меня не получается э, здесь то, что, э, ну, что в общем, э, нужно бы назвать, наверное, с, точнее всего, словом регулярность. И то, что получается в, в других, в довольно многих городах и областях той же Америке не только, то есть и планировать задолго, и интервалы делать не слишком короткие, не слишком длинные между визитами, здесь как почему-то это не удается, то слишком долго отсутствует, что вот как то как-то не, неприлично не коротко. И узнаешь о том, что ты сюда приезжаешь, где-то за два-за три месяца бывает, не успев опомниться. А вот, и вот ты уже снова здесь. Я даже подумал в конце своих этих горестных раздумий, размышлений, а может быть так и надо. И пока еще не пришел к ответу, часа через два, надеюсь, прийти. Продолжаем приграфа. Ну, конечно, со своей стороны. Я-то к чему все говорил? Это вроде как потому, что надеяться на то, что аудитория сильно обновилась по составу, не приходится. На ее забывчивость, что все вот уже позабыто, что я тут предыдущие визиты исполнял, тоже не приходится. То есть, остается мне надеяться на снисходительность завсегда-то А со своей стороны я попытался подготовить, ну, то, что еще здесь заведомо не пел, э, во-первых, а во-вторых, э, напомнили мне, в частности, и в прошлое мои сюда визиты, э, слушатели напомнили мне э, в виде заявок несколько старых песен, к которым я тогда не был готов, к сегодняшнему разу я их вспомнил, и уже невзирая на то, что актуальны они или нет, я тоже, тоже собираюсь их спеть. Вот так. А в основном, все достаточно традиционно. Москва сухомя за полцены билет. Я еду к морю мне девятнадцать лет. А за окном мелькает жизнь моя, но молод я и не смотрю ей след. А за окном мелькает жизнь моя, Но, мол, я и не смотрю и вслед. Земля уставлена помпезными колоссами, Кирбы красуются едва не на всех воротах. Локомотив кремит шелезными колесами, И рельсы не кончаются, и шпалы на местах встречу с юга, крича «Пора, пора!» Летят составы с утра и до утра Туда, туда, где ходы простуда, Туда, откуда я укатил вчера. Туда, туда, где ходы простуда, Туда, откуда я укатил вчера. А нынче ждут меня лимон с абрикосами Бой слыханный и новый горизонт вдалеке Локомотив гримит железными колесами Как будто говорит со мной на новом языке Я еду к морю, в окно видна луна На верхней полке лежу, не зная сна А между тем проходит жизнь моя Но жизнь моя, кому важна она? Между тем проходит жизнь моя, Но жизнь моя, кому важна она? Сладков на станциях торгуют боберосами, Каблички с буквами над кассами висят, Перерыв локомотив гремит железными колесами, Железными колесами гремит локомотив. В людно людном, опустошен а Все едут к морю, не только я по вне, все как один, в десятый раз иные, А я впервые, мне девятнадцать лет. Все как один, в десятый раз иные, А я впервые, мне девятнадцать лет. Вагон потрепанный, лежанки с перекосами, днем бой как еще, а ночью ни воды, не огня. Локомотив гремит железными колесами, И море надвигается из мрака на меня. Ну и третий, э, эпиграф не эпиграф, э, я бы сказал так, третья песня, которая имеет хоть какой-то намек на осмысленность и, э, что ли, э, некоторое, э, некоторое значение для всего дальнейшего. То есть что-то рассказывает о том, что будет потом. Остальное все в хаосе. Ближе к селению, там, где река Преграждена полотиной, Слух угадает голос жилья, Глаз различит в огни. Впрочем, надейся, не на чертеж, Верой ему немного. Русло менялись, лес выгорал, Вникни, промерь, сравни. Трещина в камне, жук в янтаре, вот для тебя приметы, Брызги, осколки прежде моей, Ныне твоей родни. Этих фрагментов не воссоздал, Так прикоснусь, дотронусь, Слишком знаком мне их обиход, Слишком легко творим. Здесь я, комбинатор, да не жалел, Весь белый свет целуя, Странно в странном согласии мыслил себя С чем-то лесным, речным Словно не только был тростником Но и ладьей единой Чего-то вооружать Чаще лутал Свери и Целил немецко Кил твой как Делался злей и грубей Что ж он не мог Не думал в сердцах Слушая крик подранка Где Артемида Стрелы твои Сшался над ним Добей В этом театре Я танцевал Собственно, больше ты кревет знать обо мне не должен все остальное ряд на воде, Темная речь руин, Чаял постичь я этот язык, Но до конца ни слова, так и не понял, будет с меня, дальше пойдешь один.